Ты еще зачем? Отстой. А, так будет гораздо лучше. Ничего страшного, если купальник намокнет, и его легко стирать. Предпочитаешь видеть меня в купальнике? У каждого свой фетиш. Ты не так поняла? Любишь аниме и тебе нравится Мастер Меча Онлайн? Тогда заходи в лучшую игру по вселенной САУ. Тут тебя ждут знакомые персонажи из оригинального аниме, захватывающие динамичная боевая система, а также крутая рисованная аниме-графика. Переходи по ссылкам в описании, регистрируйся и становись победителем в мире САУ. Желаю удачи! Меня зовут Лин. Мы с Будингом. Но в Хом Хоу мы ходили на свидание. А я Хина. Мы с Лихтом вместе путешествуем и мне подъёмку постоянно смотрит. Подъёмку? Что, а это, что это, значит? это значит? Ну, девчонки, я... Ну, нахер. Сбежал! Они стоят прямо позади меня! И они, очевидно, пришли по мою душу! Но ведь после эволюции я стала сильнее, и у меня есть шанс на победу! Сперва оценка! Человек... 29 уровень. Имя города. Статус. Оценка провалена. Да у меня нет шанса! А, ну надо же прибраться. Не утруждайся. Ну же, иди давай. Иди, кому говорят. <звы> Это что, Гадон? Откуда он здесь взялся? Мой шанс! Ну не двигайся! Потрясающая мечта. Наверное, ты очень любишь своего папу. Да, очень. Погоди. Наставник, ты имеешь на него виды? Но я не против, если ты когда-нибудь станешь моей мамой. Как, как, как ты до этого додумалась? Все тлен, все тлен, наш отчужденный мастер! Зверь поймал ребенка, и теперь он его своим большим. Ну, вот Эй, душа. ты чего? Прости, о, прости, о, я о, из о, тех, о, кто о, делает о, предсказания о, за счет о, игры о, со смертью. Дем Но ты не волнуйся. О, мы защитим о, твое будущее, а мамой клянусь. Не-не-не, я больше беспокоюсь о вашем будущем. Между прочим, я лежала с жаром, а вы шлялись там допоздна. Да еще и привели с собой полгорода. Почему мы с вами просто не можем побыть наедине? Сафи, пожалуйста, успокойся! Хорошо! Тогда дайте мне облизать вашу щеку, поскольку стоматит прошел. Они были у врага? Опасное дело. За них я не беспокоюсь. Тайджу и Юзуриха не дадут с легкостью себя убить. Интересно, какие они? Раз они друзья Сенко, то должно быть они очень умные. А это кто вообще? Они не так выглядят. Луид, ну нельзя же такое обещать всем подряд. А? чего же? Какой-нибудь негодяй может тобой воспользоваться. К примеру, девушка вроде меня. Что? Мари, но вы ведь сама доброта. А -а -а -а -а! Мари? вот это да! Вкусно. Превосходно. Пригублю и я. А -а -а, вкусно! Внимание! Сопротивление яда успешно получено. Кто тебя просил? Даже хорошей выпивкой насладиться не даешь! Мне Миро, чувствуется, что это ты писала. Даже в отчетах школьного совета можно разглядеть слабенький, но все же стиль. Я вообще не понимаю, что ты хочешь мне сказать! Мира! Не, арена же вроде в той стороне. Нет, конечно. Она по ту сторону моста. Вы серьезно, когда переехала? Какие <связывающие> же Кстати, Сайтама, <связывающие> у тебя столько монстров валяется перед домом. Мне страшно. Меня беспокоит антисанитария. А, потом попрошу Геннесса их сжечь. И вообще, чего они тут лезут изо всех щелей? Потому что люди тут и не живут. А это... А, Васаби. На днях нашел глубоко в лесу. Попробуйте, наставник. Это вкусно. Раз ты советуешь, не стану отказываться. Вот так. Объединение. Нана, удачи тебе. Неужели его сбила машина? Глупый енот. Идзуми! Трусики! Кагу, хоть бы отвернулся. Будь хоть немного хитрее! А? Кагу, я ты! Пошлк! Ну, вперед! Испугаешься такой мелочи, работы не жди. Начинай там оттирать. А? Фу, ну Что это вообще? Гнилой кусок мяса и слизи готова. Да, это головоломка из камней. Иванок, падали. Опять хочет прыгнуть. Под таким углом не выйдет. Отлично, Хероша, Это целиком твоя заслуга. Да ладно. Мы проиграли, но давай же снова будем напарниками. Чего? Согласен? Отвали, слышь. Я лишь с этим делом согласился помочь. Мой единственный напарник. Только Оги. Вы два пара Это он. Высокий красавчик. Гештобр, тебе с ним не справиться, стой! Чё, думаешь, такой крутой, да? Да ты кто вообще такой? Даже глаза не смотрите, наставник! Успокойся! Масаки Хацуюки. Я первогодка в средней школе 5. А, да? Эм, ты его слышал, Гештобр? Вы только имя узнали, наставник.